Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу подвести итоги прошлого сезона. Вот сейчас на столе вы можете видеть тех деток, которые в прошлом сезоне выращивались в кокосовом волокне. Все детки имеют прекрасный тургор, очень хорошо нарастили корневую. так же как и здесь вот с трех малюсеньких корешочков мы нарастили шикарную корневую вот и благополучно пришли в зимний сезон также хочу показать вам тех деток которые были у меня летом вот эта деточка я Сняла верхнюю часть орхидеи, омолодила ее, и у меня выросла такая детка. Ну, как вы можете видеть, корешки здесь пока около 4 сантиметров, их не так уже много. И я решила не рисковать, не снимать эту детку с растения, а дорастить ее до весны и весной уже снять готовую, хорошую детку. Листья здесь такие же, как у взрослого растения, огромнейшие, но с корешками пока еще туговато. Зато деть решила процвести. Вот такой цветоносик у нас растет. Это была орхидея, которая цвела по полгода, а то и больше. Вот И ее детка также идет по этому пути. И вот прошлым летним сезоном я омолодила эту орхидею, это белая орхидея, вот низ ее, вот вверх. Вот. И так как растение было слабенькое верхняя часть, это растение от жары на новом цветоносе, решила выпустить детку. Вот такая детка у нас сейчас, как вы видите. И на нижней части также детка. Ни на одной из деток пока нет корешков. Растим дальше, ждем появления корешков. Следующая весна, я думаю, они появятся. И все будет у этих деток хорошо. Вот видите, не очень большая детка. Не активно она, не сильно активно она растет. Вот такие результаты. Также хочу вам показать результаты выращивания калы из НТДСКИИ вот из одного клубенька, который я купила в прошлом году, где-то вот такого размера 8 на 4 сантиметра, приблизительно такого размера а в этом году, на конец сезона я получила как вы видите, уже 3 клубенька в итоге этот в прошлом году отломался вот буквально меньше, чем этот росточек совершенно маленький где-то до полутора сантиметров я его выращивала и сейчас он более трех сантиметров в диаметре надеюсь что в следующем году он будет расти свести и вот посевы мои семян Зим, прошлой зимой я посеяла эти семена зандодесские они, как видите, неравномерно развивались. Появились росточки. На некоторых появился всего лишь один, два листика. Это вот эти семена, клубеньки. А на некоторых три даже листика появилось. Они, конечно, больше. Конечно, они очень маленького размера. Где-то эти миллиметра четыре. Здесь самый большой сантиметр, чтобы вы могли себе как-то все это представить. Вот здесь у меня, как вы видите, прямо несколько деток как бы на клубеньке. Вот остатки по центру. Вы видите остатки старого клубенька. И новые точечки роста образовались. И вот такие наросли. Можно было бы вот эту вот эту деточку уже и отломать. Но я не сильно стремлюсь ломать, так как часто, ну, вернее, как часто. В прошлом году у меня так отломалась детка и, к сожалению, в процессе хранения загнила и больше ничего не получилось из нее. Вот, вот такие результаты. В следующем году продолжим выращивать антедескью. Посмотрим, возможно, я обменяю один из клубенек или два клубенька на какой-то другой сорт, чтобы было более интересно. Да, забыла упомянуть. Храню я эти клубеньки. На нижней полке холодильника в ящике для фруктов и овощей завернутыми маку. Вот так же, как и маленькие глубинки. Я уже завернула, также заверну эти и будут они храниться. Такой способ хранения мне показался успешным. В прошлом году я пользовалась этим же способом. Ты что делаешь? Тяжелым этот год вышел. И для моих других орхидей. Вот дендробиум в этом году нарастил всего лишь один рост. И тот он очень тоненький, какой-то несчастный. Не знаю, будет ли он свисти в этом году. Вот здесь какая-то почка набухает. Пока не видно, чтобы она заострялась. Возможно, и будет свисти на прошлогодних цветоносах. На бульбах. Эта бульба как-то не набирает толщину. Не знаю. Также... Вот анцидиумы мои, нарастили два из трех, вот это я вам показываю, нарастили бульбы молодые, вот этот, как-то я не знаю, еще может рановато, пока не хочет, не стремится процветать, нельзя, Кесси, этот процвел, но в то же время листья немножко мельчают, и от этого не такое интенсивное цветение. Вот такие не особо утешительные итоги по орхидеям в этом году. До свидания, до новых встреч. В следующем видео я расскажу, как прошел этот тяжелый год для других растений.